Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Продолжаю записывать видео о замечательной в кавычках компании MTEL. Сегодня я решил в прямом эфире позвонить в техподдержку MTEL и выяснить, почему же я, блин, не могу прозвониться с утра на свой номер. Вызов не идет в том, как будто номер занят. Вчера вот я читал отзывы об этой компании и понял, что эта проблема не только у меня. Но сейчас позвоню, послушаю, что тоже не объяснит техподдержка мтл набираю их номер надеюсь я дозвонюсь включу вот динамик что то не знаю я клиент, я нажму два. Анна, скажите, я являюсь вашим клиентом, но вот последнее время с утра я не могу дозвониться на номер, который я у вас покупал, с мобильного телефона. С мобильного звоню, идет тишина, а потом как будто занято. С городского номера, вот стационарного телефона я дозваниваюсь. Так, с организацией что за номер подскажите? Так, с утра, с как, до, не подскажите, до какого периода? Нет, времени? это вообще не неопределенно. По-разному. Вот в 10 звонил, ага. в 11 звонил, причем вчера вам звонил с мобильного на вот этот номер 2100, точно такая же ситуация. Даже звонил вам вот с этого стационарного номера, с которого я прозвонился на свой номер, у вас опять же тишина, а потом как будто занят. Но меня больше интересует, почему я не могу прозвониться на свой номер с мобильного, потому что, извините, с городского номера люди не так часто сейчас звонят а он у нас везде указан в рекламе, мы теряем деньги, потому что люди звонят и никуда не попадают. Даже голосовое это наше сообщение не воспроизводится. Так, давайте поговорим. С мобильного в утренние часы вы не можете... Алло? Да, да, да. С мобильного в первой половине дня я не могу прозвониться на номер, который я покупал у вас. семьсот сорок, да? 20 30 сорок, да. А после обеда начинается все нормально, гудки, как бы вы можете. Да, да, да, да, с мобильного, то есть вот эта вот ситуация, она появилась, но ну, я так понял, относительно недавно. То есть, где-то дня четыре назад я вот звонил в офис и не могу дозвониться. Раньше, вот uh -huh. когда я активно общался с вашей техподдержкой, таких проблем никогда не было. Uh -huh. То есть, всегда дозванивался. Слушайте, а исходящие из вот этого 20-30-740 нормально проходят? Ну да, с номера можно позвонить без вопросов. Uh -huh. Так, а со стационарного, когда звоните, дозваниваете? Да, а с, с первого Но раза. Задачу поставлю, продиктуйте, пожалуйста, контактный номер телефона. Игорь, я сейчас поставлю задачу нашей технической поддержки, пора в порядке нас где с вами, ожидайте тогда решения. А когда они позвонят? Ну, я, честно, не могу сказать. Я, я, я только ставлю задачу от меня. Ну, я, конечно, напишу сейчас, чтобы побыстрее решили вопрос. Не, ну, понимаете, я раньше вам звонил, общался с вашей техподдержкой, они ничего решить не могут. Вы тогда уже им поставьте задачу по поводу голосового сообщения, которое вот так как обрезалось, так и обрезается в начале. Да. Обрезается в начале голосовое сообщение. Да, я, я даже я... не в курсе этой темы. Так. Ну, я уже Что перест... технически говорит? Что? Что технически наш говорит на этот... Это... Обрезается. Я бы сказал, как это по-русски, но лучше промолчу. То есть вначале они мне предложили добавить паузу, секундную вначале. Я добавил две секунды. Оно как обрезалось, так и обрезается. Потом они мне написали, что при звонке с мобильного телефона происходит обрезание. А если вы звоните из городского, то обрезания не будет. Я проверил, обрезается как с мобильного, так и с городского. Последнее, что они мне написали, это настройки вашей АТС. Но это я вообще комментировать не могу, потому что голосовое сообщение в личном кабинете вообще настроить нельзя. И все это делала ваша техподдержка. И вот после вот этой вот переписки, после того, как я все сделал, оказался, что виноват я. Хотя я ничего не настраивал по поводу голосового приветствия. Будем тоже, я напишу эту задачу. Пусть... Да, но ну и опять же, напишите им, пожалуйста, о том, что я им уже много раз писал, и мне никто ничего не отвечает, знаете, мне уже это, мягко говоря, напрягает. То есть, когда я... Когда вы пишете? Ну, на вашу техподдержку, я с ней переписывался. Я вначале им голосом звонил, но так как этого Женя у вас в одном количестве техподдержка, у вас же там ничего не поменялось? Да-да. Ну, он один, да, то есть, мне с ним сложно... Разговаривать голосом, я стал ему писать. Вот мы с ним переписывались по почте. Я просил сделать что-то с голосовой почтой, потому что когда я ему первый раз писал, он меня потребовал, чтобы я написал голосовое приветствие. Я написал голосовое приветствие до голосовой почты. Оно нигде не используется. Зачем я платил деньги и записывал все это дело и тратил свое время? Честно говоря, мне это тоже ну, не совсем понятно. Все хорошо. задачи тогда обрисую. Все, ожидайте, всего а он позвонит или на почту ответит? Потому что чаще всего он звонит тогда, когда я уже где-то в другом месте и у меня нет возможности с ним нормально поговорить. Может быть он ответит письменно и я почитаю и пойму, у меня будет какой-то... Так, ну я постараюсь тогда, я напишу, чтобы ответили на почту. Так, и на почту, которая в договоре указана? Да, почта, с которой я пиш, писал заявки и так далее. Секундочку. мы Табакамел. Да, да. Ожидайте. Угу. Всего доброго. Хорошо, спасибо. Вот, ожидать можно реально долго. Уверен, что ничего нормального не ответят. Это другой менеджер, совершенно другой. То есть человек поменялся. Будем надеяться... Что они мне ответят? Когда ответят, я покажу ответ техподдержки МТЛ.